Банде Гурупада Дондам Бхактабинда Саманнитам Сричайтанна Прахум Банде Нитаха Нанда Саходитам Сричанна Донданна Банде Радика Чаруна Ванча калпатору ашче кипа синдубе вача. Ати тананг пабуне бхавишна би бью. Намо нама. Мукан кароти бача лангпангун лангхайт Шнавактипа девишаттоватойи намунама. Нарая, у нас есть народская народская народская народская народская народская народская народская Вокти прамадакш жаго варанью дейям сада прибабагн мабистдухам тетхас падам сабвиренчанутам саранью бхита тиам панутопал лभади Бесфор идти так, как мы пигаем поводу, Поруна, рагара, сагара, сара, мурти. Сара, Шьяд дигадад, Харо сивасади, Гавура бхакта винд, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Аянуламмитхуджава Канукаха Бодату, Шанкиритану Капитару Камалаха, Ятакша, Бришамбару, Джиявару, Джагадхар, Мапалу, Бандеягатприякару, Карунаха Хари, Кришна, Хари, Кришна, Хари, Хари. Hare Rāmu, Hare Rāmu, Rāmu, Rāmu, Rāmu, Hare Rāmu, Hare Namāmi Сура Синитам. Бхаванурупе насада нараманам Ванша калпатру вешкепас индбевача Патитаананг павне бабхшно вью наму намах Нараяно прямананго мадапарам Браан сипурапти бхажавишина там Ваги саджушо бадани Лакшми джасшча бхакшси джасьяасте Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари, Хари. Баже, Баже, Каманданам, Самастапапканданам. Боже, Боже, Каманданам, Самастапапканданам, Сада, Садайванандананданам, Сама нам, сабхакта нам, садай, нам, нам. Сисила Сарасвати Ramaham Sadhgad сказал. Guru Напрямую или косвенным образом все совершается по воле Бхагавана. Все сделано им. Мы только присваиваем себе звание того, что присваиваем себе то, что мы делаем. В нашей жизни возникает бесчисленное количество проблем, постоянные препятствия. Побхуд говорит, что что все эти проблемы возникают для того, чтобы разрушить вашу жизнь. Но почему они возникают? На самом деле они благоприятны. И это хорошо, что они есть. Потому что они напоминают нам о том, что Господь ждет нас. Он говорит, я зову вас, придите ко мне. Но вы занимаетесь чем-то посторонними, поэтому возникает много проблем. Все проблемы направлены лишь на это. Майя посылает нам их бесчисленные проблемы, для того, чтобы мы вспомнили о Господе. О Упанишадах есть шлока. В ней говорится, почему вы спите? Жизнь за жизнью вы спите, и спите. Саду максимум спят по 4 часа. Вы, может быть, семь, 8 часов спите. Но на самом деле это не совсем так. Вы спите всю жизнь. Жизнь за жизнью. Сон означает в этом контексте, что наше сознание не развивается. Сознание спит. Благословения ждут нас, а мы не забираем их. Нужно взращивать свое сознание, продвигаться, развиваться, но мы спим. Развивать свое сознание, возвышать сознание это самое главное. Махапрабху перечисляет пять главных составляющих бхакти. Садусанга, Мадхуравас, Сева, Намасанкиртана, Бхагавата Шраван. Пять процессов бхакти. Если кто-то хотя бы чуть-чуть связан с одним из этих пяти процессов, он будет развивать свою бхакти. если в его сердце нет аппарат. Мы должны быть очень осторожны относительно оскорбления аппарат. Их существует десять видов. Мои анархии in my mm -hmm. чинят мне препятствия. Из-за этого я не могу совершать предное служение. Однажды я совершал паломничество в Гималаях. Думаю, was... в Гималаях. Думаю это... Я шел в Кедранат в тот момент. Я дошел до рудра -Кунды. Это особое место, где три священные реки сливаются в одну. Там очень сильное течение, настолько сильное, что если вы потеряете равновесие, вы упадете, и вас унесет Рядом находилось место, где саду ночевали, и я решил остаться также на ночь. У меня было немного риса. И какая-то емкость, чтобы приготовить его. Я сварил, предложил, и повторял Харинам на берегу. И в этот момент меня посетили очень глубокие чувства. Внезапно какой-то саду, возможно, он был из Нимбарка, Сампрадая, увидел меня и подошел. Он спросил, «Баба, о чем ты думаешь?» он... Я его прежде не видел. Он неожиданно предстал передо мной. Мы начали разговаривать, обсуждать философию, обсуждать татву. Всю ночь мы провели вместе. Тогда саду спустился, пошел вниз с утра, а я стал подниматься. Он рассказывал о своем опыте Баджана. Мы подружились, он пошел вниз, а я пошел вверх. Больше с того дня я не встречался с ним, он больше никогда не видел его. В Бхагаватам сказано, что наше общение, наши друзья, world, те, кто окружают нас, в материальном мире все временно, как в дермашале. Когда вы приходите куда-то, то есть это, это как гостиница, где много людей ночуют под одной крышей. Люди с разных мест, в разных направлениях, двигающиеся на одну ночь, объединяются тем, что ночлег объединяет их. А с утра они расходятся. И точно так же мы в этой материальной жизни, несмотря на то, что якобы связаны с семейными узами, все это временно. Потому что жизнь бренна и может оборваться в любой момент. Также на берегу океана, когда дует ветер, песок, песчинки, которые лежали рядом, раздуваются и уже никогда не соединятся вновь, скорее всего. Такова наша жизнь и отношения в этом мире. Но мы сознательно заковываем себя. Прабхопад объясняет, что обусловленная душа сама себя погружает в тяжелейшие проблемы. В этом нет никакого смысла, но она делает это. Благодаря лиле, которую совершает Кришна во Вриндаване, мы можем понять, как нам жить. Она дает нам глубинное понимание жизни. Зачем вы строите заводы? Зачем открываете огромные бизнесы? Зачем женитесь? И все это зачем? Все это бессмысленно. Дживы должны просто любить Бхагавана. Я не хочу сказать ничего плохого о семейной жизни. Это неплохо, это благоприятно. Но привязанность плоха. И Бхагаван говорит, вы бы просто могли играть со мной. Бхагаван все, что хочет донести до нас, Он хочет сказать, что играйте со мной. Зачем вам все это? Просто играйте. Посмотрите, в начале цивилизации... Вопрос, как жизнь зародилась на Земле? Благодаря развитию... То есть потом развивалась цивилизация, и посмотрите сейчас, сколько всего в мире. Люди настолько заняты, что у них нет времени задуматься о Бхагаване. Но если бы они нашли это время, они бы осознали, что все, все эти предприятия, что они осуществляются на протяжении жизни, бессмысленны. Большие бизнесмены, деловые люди, на самом деле, движимы ничем иным, как камой. Камой, то есть желаниями, именно для того, чтобы исполнить их, они создают столько всего. И весь мир тонет в каме. Если бы это было не так, не возникали бы войны, не возникали сражения, соревнования, не было бы нужды ни в чем, кроме служения Кришне. И так все из-за камы, из-за вожделения, из-за желания обладать. Как вороны, которые собирают всякую грязь. Ворона говорит, «Мне это надо, мне это нужно». И они собирают мусор в одну кучу но Прабхупа часто говорил что накапливать то что никак не связано с Кришной хроническая болезнь нынешнего общества из-за эти все эти вещи не позволяют вам совершать Кришнабаджан Обусловленная душа никак не может остановиться. Ей все нужно и нужно. И по всему миру идет карма-ягья. Но из этого все забыли о нашей конечной цели. О главном. Упанишады говорят, просыпайтесь, взывают к нам. Наш сон это но, все равно, что мертвы труп, мертвы, то есть мертвое тело. Когда нет, спит Саду, даже во сне он наблюдает за Бхагаваном, он труп, видит его лицезреет но, и совершает служение. Но когда мы спим, это все равно, что смерть. Упанишады призывают нас проснуться. И говорят, что нас ждут благословения. Они для вас. Забирайте их. Развивайте свое сознание. Взращивайте его. Like Риша и Муни, Саду, издают сигнал well, «Будет Indian, нас». Когда я как... был no маленьким, a... был какой-то военный конфликт a... с Китаем и, и сказали, сказали по всей Индии, объявили, что нужно везде выключить свет, чтобы было темно. Потому что сказали, что Китай будет бомбить Индию, и если они увидят где-то свет, то они именно туда будут бросать бомбы. И сейчас происходит что-то подобное повсюду, сражения повсюду, войны. Рассказано, что на Марсе была огромная цивилизация, гораздо более развитая, чем у нас, но она полностью разрушена из-за... Но... Она полностью разрушена. Маленький мальчик родился в России, и он помнит о том, как он в прошлой жизни жил там, на Марсе, как он умер, его отец и мать умерли. Из-за взрыва, если посмотреть на ночное небо, вас сразу посетит вопрос, кто я, откуда я пришел? Куда я отправлюсь после того, как закончится эта жизнь? Прабхупат говорит, мы должны помнить об этом постоянно, об этих вопросах. Но мы заняты наслаждениями. Наслаждаемся жизнью. Упанишады сравнивают жизнь с лезвием ножа. Нож очень острый. А мы идем по острию естественно. что если мы чуть-чуть оступимся, мы сразу it. порежемся. Вот такого наслаждение жизнью. Каждый шаг мы режем, режем ноги, хлыщет кровь, нам больно. Отец умирает, муж уходит, но мы все равно планируем свою дальнейшую жизнь, думаем, что в будущем будет это. Я отложу деньги в банк, я застрахую себя, чтобы, потому что ведь когда я стану старым, кто позаботится обо мне? кто знает, может, у старости вообще о, в моей жизни не наступит. Есть какие-то гарантии, что мы доживем до старости? Нет совершенно никаких гарантий на это. Никто не знает, когда мы оставим тело. К примеру, Парикшат Махарадж был удачлив в том, что он твердо знал, что спустя семь дней он оставит этот мир. То есть у него было хотя бы четких семь дней. Но у нас таких гарантий нет. Нет гарантии, что хотя бы 7 дней мы еще будем здесь. А мы все стараемся обезопасить себя, защитить свою жизнь. Я не говорю не делать этого. Вы можете постараться. Потому что если вы не будете стараться, то вы мне не поверите, вы не поймете, что я говорю правду. Потому что пока вы будете стараться, вы встретитесь с кучей проблем. И тогда вы вспомните о том, что слышали от меня. В противном случае до вас не дойдет то, что я говорю. Поэтому это благоприятно то, что вы встречаетесь с проблемами, сталкиваетесь с проблемами. Потом достигаете усталости и, опустив руки, вспомните все, что слышали. Как это произошло в жизни Триданди Саньяси. Когда он был на самом низу жизни, когда он лишился абсолютно всего, и у него ему некуда было идти. Он был совершенно один. Он не знал, как поддерживать свою жизнь, как дальше существовать. И именно в тот момент он понял, что то, что с ним произошло, благословение. Он был уверен, что именно сегодня Бхагаван доволен мной, иначе как бы я понял все, что я понял, мне уже 60 лет, 60 лет прошло, а я никогда не задумывался об этих вопросах. Не... Но сейчас откуда-то эти осознания поднялись во мне. Потому что именно сегодня мое сознание возвысилось. Благодаря трудностям, которые возникли у меня, у меня появилось отречение. И именно когда у вас оно появится, это и есть благословение. Не думайте, что деньги это благословение. Деньги это не милость, это проклятие. Может быть, какая-то девушка ждет вас, вы на ней женитесь, еще другие планы вы строите на жизнь. Не так ли? Но если Бхагаван на это не даст свое согласие, вы ничего не получите. Ничего не сбудется. Потому что человек может планировать, может предполагать. Но если Бхагаван не даст на это свою санкцию, вы ничего не получите. Потому что мы подобно марионеткам. которые танцует. Под дудочку кукловода. Один человек попросил около четырех раз моих благословений. Однажды, когда я была во Вриндаване, первый раз он обратился ко мне и сказал, «У меня рак мозга, помогите, пожалуйста». Я сказал, «Ну как я могу помочь? Мой гуру Дев может помочь. У меня нет таких сил и полномочий. Гуру Дев может помочь». Он уже был на пороге смерти. Все рыдали, его семья рыдала. Доктор сказал, что уже неизлечимо. Но он поехал в Южную Индию. Я в то время поклонялся в храме Дауджи во Вриндаване. Я просто попросил Дауджи. Дауджи, если ты считаешь это возможно, пожалуйста, посмотри на ситуацию. Я не сказал, что «пожалуйста, помоги». «Пожалуйста, помоги». То есть я не считал себя достойным. Я просто донес до Дауджи информацию, то, что происходит с этим человеком, и сказал, что «если ты считаешь необходимым, пожалуйста, помоги ему, но если ты так не считаешь, то тебе виднее». Но он должен был поехать в Южную Индию, так понял, в больницу. Но прежде чем уехать, я взял с него обещание, что он будет совершать Харибаджан. Он действительно пообещал, но после того, как он исцелился, он не совершал Баджан больше. Не, не совершал но потом еще... То есть, похоже, его жизнь просто продлевалась, но еще три-четыре раза он приходил ко мне и вновь и вновь просил помочь. И последний раз он сказал, когда я был... То есть он рассказывал о своих собственных осознаниях, на своем опыте. Когда я был в больнице на... На, кра... на больничной койке слева и справа от меня больные умирали. И ночью они рыдали. И я уже был на грани смерти. Так, как будто бы дверь уже подошла к моей двери. Он, Он сказал, что я, я уже встретился со смертью, но Бхагаван меня вернул. Тем не менее, по сей день он так и не начал совершать баджан. То есть он говорил мне, что он сам встретился со смертью. Я говорил ему, а ты, ты встретился со смертью, но до сих пор ты не считаешь необходимым совершать баджан. Я сказал ему, слушай харикатху по интернету. Он сказал, я слушаю. Но, но на самом деле, если хотя бы одну харикатху вы послушаете от всего сердца, с искренностью, вы спасетесь. Спасете самого себя. Но никто не слушает. Каждый знает, что наступит момент, когда мы умрем. Но смерть это то, что мы знаем. Мы, у нас нет прямого понимания, что есть смерть. Мы знаем это слово. Но если бы мы по-настоящему осознали, что все закончится, что в один момент действительно придется оставить этот мир, мы бы перестали заниматься всей ерундой, которую делаем сейчас. Я думаю, что никто не понимает, что есть смерть. Именно поэтому все ведут подобный образ жизни. Парикшит Махараш осознавал. Он понял, сразу же понял, что есть смерть, когда ему сказали, что осталось 7 дней. Также Каттанга Махарадж, он вообще за секунду, ему сказали, ты умрешь через 48 минут. То есть сказали, тебе осталось жить две мухурты, 48 минут. Одна мухурта 224 минуты. И все, он сразу же приготовился и сказал, мне больше ничего не нужно и сконцентрировался и благополучно оставил тело. 48 минут было более чем достаточно для него, чтобы достичь совершенства. Чтобы... А для Прикши Махараджи достаточно было 7 дней. Если вы будете совершать саду сангу от всего сердца, так же, как вы общаетесь со своей женой от всего сердца и с мужем, я знаю, что вы общаетесь с ними все с сердцем, то есть, но этого не происходит в саду в вашем случае. Я не против, может быть, вы... То есть мы пытаемся а, приспособиться, то есть все мы планируем, но в действительности это бессмысленно. Именно поэтому мы не можем осознать Татва вигьяна, не, не можем осознать ценность ващнава. Секунда, отделенная на 11 частей, этого более чем, этого времени более чем достаточно, чтобы осоз... все осознать, чтобы обрести полноценное осознание. Я рассказывал вам историю о человеке, у которого было полно проблем в дома, в семье, и он в один момент решил уйти. Он не думал уходить навсегда, он думал уйти Asara, на какое-то время, и, Asara, sangsara, и в процессе он встретился с саду, который декламировал Бхагаватам. Саду. Счастливы только саду. Они подобны детям. Ребенок всегда счастлив. Можно видеть как... такую ситуацию, что если у... Ребенку умирает отец, он дальше веселится, играется, потому что он не осознает, что происходит. Ему даже скажешь, что отец умер, он ничего не поймет. Когда я учился, я, когда я был в десятом классе, я читал одного английского поэта. Meaning, literal meaning. You В стихе just говорилось о, о девушке, которая вышла замуж, родила ребенка, ее муж был has военным. И он попал на войну и погиб героической смертью. Когда военные оставляют тело, умирает, на службе его тело с почетом привозят домой. Это как бы накрыли флагом гроб и привезли домой. Тело было открыто так, что видно было лишь лицо. Его сын, маленький сын, жена, жена когда занесли гроб мужа, когда она увидела тело, она не смогла вымывать ни слова, просто замерла. У нее не ни слез, ничего, никакой реакции не происходило. А ребенок игрался. С, то есть в комнате был гроб, все вокруг рыдали, но жена стояла... А, не проявляя никаких чувств и эмоций. Она была в таком глубоком шоке, что не проявлялись, эмоции не проявлялись. Она просто как закаменевшая стояла. Так, как будто вот-вот умрет. А сын игрался, ничего не понимая. Отец умер. Ну, Что? Но тогда одна старая женщина, 85-90-е было, она понимала, что происходит. Увидела, что жена уже на грани смерти из-за случившегося. Кто тогда позаботится о ребенке? Она взяла ребенка и вручила в руки матери. Это был очень разумный поступок, потому что как только она это сделала, мать начала, пришла в себя, начала рыдать. Потому что ребенок привел ее в чувство. Она вспомнила о своих обязанностях, что она должна растить ребенка. И на самом деле, если, если бы она не вывела ее из этого состояния, то мог быть приступ сердца. Или что-то подобное. Потому что когда идут слезы, когда человек начинает плакать, это so хорошо. То есть это естественное проявление эмоций, выход чувств. Мы почитаем все религии. Существует много религий. И мы почитаем все. Но Бхагатина Такур и Сам Шримат Бхагава там объясняет, что все религии соединяются в Бхагаватадхарме, соединяются у лотосных стоп Бхагавана, так же, как все священные реки, все реки в океан. Без исключения, абсолютно все реки, будь то Волга или Миссисипи, точно так же разные религии, может быть они какие-то основаны на телесной концепции, какие-то на ментальных но они, скорее всего, они направлены на абсолютные интересы Атмы, Души. С сокровенной таттвой они... То есть, можно найти лишь в Бхагаватам. Даже если вы будете изучать Упанишады, если вы недостаточно возвышены, вы ничего не сможете понять. 108 упанишат существует. Пуран только сколько существует. Если я предоставлю вам все эти книги, вы их прочитаете, потом поделитесь, что вы поняли. Скорее всего, ничего вы понять не сможете. Даже веды, если будете читать, ничего не поймете. На самом деле, упанишада является заключением вед, сутью вед, а главнее всего веданта. Веданта — заключение всех вет. Самая суть. суть. Индия — это земля духов, духовности. Разные народы нападали на Индию, чтобы разрушить ее. Турки и многие другие мусульмане хотели... То есть они на самом деле нападали и разворовывали Индию. Индия была прежде богатейшей страной, но она по сей день самая богатая. Хоть об этом не знают. Столько богатств было вывезено из Индии. Безжалостно. Но по сей день... Индия самая богатая страна. Вы даже не представляете, какие ресурсы в них только Гималаев. А во всей Индии, что ж говорить о всей Индии? все зависит от ресурсов страны, то есть процветание страны зависит от ресурсов. И если правительство знает, как использовать эти ресурсы, страна богатеет, но в Индии правительство не заинтересовано в этом. Итак, Индия была богатейшей страной и сейчас, по сей день она самая богатая, хоть об этом никто и не знает. И относительно относительно духовного знания, а она самая богатая и относительно золота. Многие, многие народы нападали на Индию. Тем не менее, они не смогли изменить индийский народ. Они не смогли изменить пхаву индийских людей. Потому что эта пхава основана на древнейших писаниях. Она имеет глубинные корни. Ее не создал какой-то человек. Это было создано Самим Господом с незапамятных времен. Поэтому никто не сможет и не может изменить. Сантана Дхарма есть Сантана Дхарма. Ее можно стараться, пытаться разрушить ее, so изменить ее, -э, но ничего не выйдет. Итак, мы уже обсудили много сокровенных вещей о а 24 гуру. Никто в этом мире не может избирать наслаждения. Существует пять видов наслаждения. Если вы любое, любое, любое наслаждение, рассмотрите ее глубинное Глубинную причину наслаждения, вы найдете, что увидите, что это одна из пяти причин. Шабда, то есть звук, а, то есть пять, пять способов наслаждаться. И все наши наслаждения основаны на этом. Прикосновение. Слух, наслаждение через уши, через глаза, когда мы смотрим на природу. И Прабхупад, как я уже говорил, постоянно упоминал, что все заняты формами, все привлекаются внешностью. В этой жизни Дживатма приняла форму прекрасной девушки, к примеру. Как я рассказывал, в Непале жила очень красивая девушка. Красивых девушек может быть много, но она была настолько прекрасна, что за нее постоянно сражались. Кто, кто женится на ней? Если бы один победил в этом соревновании, его бы убили. Ее звали Амропали. Даже великие цареи с разных стран переодевались и втайне от всех приходили к ней, чтобы увидеть ее. Отец в конце концов принял решение а этой девушке-отец. Нет, не совсем понял, кто, но правительство, в конце концов, ее назвали национальной блудницей, проституткой. В Непале также был Будда, не, не тот Буддой, который изначально, который является инкарнацией Бхагавана, а она, вот эта девушка, встретилась даже с Буддой. Но ну, он просто благословил ее. Так вот, если я скажу вам, вот в этой жизни Амарапали родилась как прекрасная девушка, за которую, за которую все сражались, все хотели быть с ней. А в следующей жизни та же самая красавица родилась как уродливая женщина. В очень бедной семье и сама она была крайне уродлива. Что будете за нем будет кто-то сражаться, соревноваться за ее руку? Такова майя. Магия Майя. Как когда фокусы показывают, фокусник может разрезать а, тело человека на две части. Но это просто фокусы, это так только кажется, на самом деле этого не происходит. В Индии был один фокусник, его звали Пиши Шарка, он был непревзойден. Он taki, был таким мастерством обладал, что мог показывать фокусы где угодно. Как правило, фокусники делают это на подготовленных сценах, но он мог просто посреди улицы это сделать, неподготовлено. Как-то на... Вокзал был, и там большое поле. Все пассажиры. Поезд остановился и на, на несколько часов. Никто не знал, сколько будет его чинить. У меня тоже такое было, как-то ехал в Пури, и поезд остановился. Часто -про опаздывали на поезда, да. Хорошие билеты из класса и мы опаздывали на... Kanpur, my tent is there, yes. he is coming, Maharaj, I come, how you come? He come, meet me Come Kanpur. Kanpur, I mean after 1200 kilometers, he is going to, 1200, more than 1200, he going to meet me there in the morning time. How you come when I waste my money, I can take, This So Bombay Mail detained, так вот, этот фокусник начал показывать фокусы прямо в открытом поле, когда, пока пассажиры ждали поезд. Он как-то устроил так, что... Поезд куда-то испарился исчез то есть это в этом заключался его фокус пассажиры смотрят пустые рельсы нет, нет поезда а даже не совсем так а ну да там вот так он сделал так что поезд исчез такую магию так вот, если какой-то фокусник это мог сделать, что уж говорить о том, на что способна Майя? Однажды было в большом собрании он должен был показывать фокусы, и собрались, собрались очень значимые члены общества, а он опоздал на целый час. И все были уже разгневаны. Он сказал, он показал часы, сказал, вы что как раз вовремя пришел. И действительно, все посмотрели на свои часы и было вовремя. То есть как раз, он сказал, посмотрите на свои часы. Они посмотрели, да, правда, не опоздал. Такой фокусник. Так вот, что я хочу сказать, если какой-то материальный фокусник, который никакого баджана не совершает, а обладает такими способностями, что вы сможете, если будете совершать баджан. Что, что же говорить? Пишет Саркар, еще не, не, так, не такие чудеса показывал. Наш Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж э, мог перенестись в, в полноценном теле в своем во Вриндаване. Он мог быть и там, где он был, в Калне, он жил в Калне. Но также он был и во Вриндаване одновременно. Во Вриндаване он совершал поклонение Тулоса. So power, Поэтому вайшнавы 그건... обладают таким могуществом, что способны да, на все что угодно, на любви. Могут все что угодно. So do, Гуру Махарадж также Попад, являл чудеса, исцеляя людей. А в Прабхупаде присутствовали все 18 видов сидьй йога все они были yeah. у Прабхупада. He учила Бхактиснансарсвать такой Прабхупада, но он никогда не применял их, никогда не прибегал к их помощи, потому что это неправильно, это оскорбительно на самом деле, неприменимо к бхакти. Когда Прабхупад был маленьким, кто-то спросил его, можешь сказать точную дату, когда я умру? В, уже в то время пробхупат был очень эксперт в астрологии. По сей день на его э, на том, что составил пробхупат, и учится по всему миру. Он составил панджику? Так вот, Прабхупад, еще будучи всем маленьким, подсчитал, что вот в этом году в... назвал точную дату, точную неделю, день недели и точное время, и даже до секунд точное время. Вот в это время ты умрешь. Когда Бхактинот узнал об этом, Он наказал его. Зачем ты это сделал? Но он спросил, я сказал: никогда больше так не делай. Потому что он лишится своей энергией. У него есть определенная карма, и он должен выстрадать ее, должен прожить эти плоды своей кармы. Но когда ты точно знаешь, что, я, что умрешь в точную дату, ты уже ничего не сможешь делать. Ты не сможешь воплотить плоды своей кармы. Поэтому Бхаксан Такор запретил ему больше так делать. И с тех пор Прабхупад никогда никому подобного не говорил. Кто бы его не спрашивал. 18 видов сиддых были полностью проявлены в Прахупаде. Но он не прибегал к ним. Но мы, вот, хоть нам интересна астрология, прашна... Мы не полагаемся на 100% на Багавана. И это наша главная проблема. Вечером мы поговорим об этом. Однажды, в читание матхи совершал, Прабхупад совершал баджан в своей комнате, в читании матхи. Он внезапно вышел из комнаты и побежал. Побежал где-то 12 часов ночи, час, ночи он побежал к йога Питху. Никто не понимал, что происходит. Предный, который в это время повторял Харинам, не спал, увидел, Прабхупад бежит, и он побежал за ним. Йокопис в то время было открыт, не было ни забора, то, как сейчас. Только сам храм стоял, и все. Прабхупад забежал в храм, а преданный бежал за ним. И этот преданный увидел, как туда влетели полубоги, гандхарвы, и начали поклоняться Прабхупаде. Он на большом расстоянии стоял и все это увидел. Он увидел столько света. Все было освещено, и он был поражен в шоке, как будто увидел, ну, то есть увидел что-то сверхъестественное, и Привидения, ганхарвы. Все поклонялись Прабхупаде. Он был поражен. Каково величие Прабхупады? Как мы можем занять пост Прабхупады? Даже Бхагаван не может этого сделать. Итак, все наши потребности, все наши желания создают нам проблемы. Кто, говорит Прабхупад, чинит нам проблемы, да мы сами себе, сами создаем себе проблемы. Мне писали записки, будь готов, скоро тебе конец, будь готов умереть и отправиться к Ямараджу. Многие люди хотели убить меня. И я в тот момент не почувствовал страха, но подумал, правда ли, я сейчас умру. Если бы я знал, что я умру завтра, то я еще и больше сконцентрировался бы у лотосных стоп Господа, как это сделал Катлан Раджа. Но кто-то мне сказал, что «Нет, тебя никто не убьет». Это сказал мне какой-то служитель Каши Вишванатха, он сказал, то есть, возможно, он как-то мог видеть будущее и сказал, что никто тебя не убьет. А, мне да, да, меня привели туда, в храм Вишванатха, и там мне сказали об этом. Никто не сможет вас убить, если вам не по судьбе. Однажды один астролог сказал человеку, что сегодня должна умереть твоя дочь. Она просто сидела в комнате и ничего не предвещала смерти, но она умерла. То есть, потому что ей по судьбе было, никак от этого не было не убежать. Итак, слон наслаждается встречей с самкой. Он бежит за ней. И из этого теряет рассудок и попадает в ловушку. Когда в наше сердце закрадывается кама и желание, мы теряем рассудок, теряем логику. как Когда мы совершаем арати, камфору кладут на огонь, она превращается в дым, также испаряется и наш раз, разум, рассудок, когда в сердце появляется кама. Сегодня вечером мы об этом поговорим. Мы настолько удачливы, что у нас есть Кришна Кавираш Дасгасвами, госвами. Кришна Кавирадж госвами. Что у нас есть Рупа госвами, Санатан госвамипад, Джива госвамипад. Нет никаких проблем, их не существует. Вы расскажите о своих проблемах. Я в каждой проблеме найду решение. Потому что все все не разрешаются здесь, в Индии. <laughs> Имеется в виду саду, перед саду. То есть писание Кришнадас с Госвами, Разрешает все проблемы. Он пишет, что как, когда привидение вселяется в человека, он теряет разум, лишается разума, и человеком уже руководит привидение, дух. Он может вести себя неадекватно, может танцевать, смеяться, может на кого-то нападать. И, на самом деле, вот это состояние обусловленной души. Итак, слон бежит за слонихой. Для них это естественно, потому что они ведомы естественными инстинктами. Птицы животные живут под э, управлением естественных инстинктов. Но что насчет вас? Бхагаван же наделил вас разумом, наделил возможностью мыслить. Так почему же вы живете как животное? Васиштхамуни, поэтому, сказал... Эту шлоку я объясню позже. Опасность Опа опасно, Вы бежите на огонь. Вы э, сгорите, сгорите. Садагура и Вашнаму предупреждают нас. Как я рассказывал вначале, что сирену включали в, в Индии, когда Китай нападал, они включали сирену. Или когда, например, шторм надвигается, правительство включает такой сигнал. И точно так же вашнавы нам послают такие же сигналы, харикатхой. Будьте осторожны, будьте осторожны. С завтрашнего дня мы должны быстрее продвигаться. Возможно, мы в следующем году продолжим, потому что эта тема слишком большая, глава слишком большая. Если даже всю жизнь мы будем так сидеть, About this, only this. можно yeah. говорить yeah. вот только об этом